Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о бюстгальтерах. Обещаю вам, что в самые ближайшие выпуски на канале у меня будет пошив, потому что я смотрю комментарии под моими видео и вижу. Вообще все очень интересно. Начинаешь давать шитье, там, например, разбираем какое-то изделие. но ну, мы не можем же бюстгальтер один уместить в один урок, да, это будет там час пошива. Разбиваешь на 2-3 урока, мне пишут, ой, там три видео подряд, одно и то же изделие. Не, не пойдет. Покажите какое-нибудь моделирование. Показываешь моделирование, два-три видео, набираю специально интересные идеи, вот эти выжимки, чтобы вам показать. Находятся комментаторы, которые пишут. Ну, что такое? Опять теория, опять моделирование. Ну, давайте что-нибудь пошьем. Ну, я как-то пытаюсь балансировать между вот этими двумя гранями. И поэтому сегодня давайте мы еще поговорим с вами про мюзгальтеры. Расскажу про материалы. И я уже готовлю для вас следующее видео. Мы уже будем шить. Кстати, у меня там будет одна интересная идея. Я думаю, что вы ее оцените, она очень необычная. Потом про это еще поговорим, но это вот буквально в ближайших видео. Девочки, в начале я, этого урока я еще хочу сказать, что вот э, можно сказать... Час назад я закончила, вот перед записью этого видео, я закончила записывать несколько уроков по своему новому платному курсу, похвастаюсь, вы его давно очень ждали. Курс уже прям в работе, в монтаже, мы все готовим. Это мужское белье. Будет очень много ценной информации, я прям вам так приоткрываю секрет. Потому что все, что можно было, я туда уместила. Все это будет структурировано по частям. Три самые распространенные базовые модели. В каждой модели будет конструирование, моделирование, пошив. И потом из этих еще уроков, из этого курса у меня уже есть идея родиться еще один. Продолжение мужской темы. Будем верха строить. Вот. Так что начала, как говорится, при бюстгальтере, да, закончила про такой анонс. Но это для того, чтобы вы уже ждали. Потому что этот курс прям вот в работе. Итак, на моем канале в Телеграм. Кстати, ссылка под этим видео, кто не подписан, подписывайтесь, там тоже переходите. У нас все живенько, интересненько. И также в комментариях под видео на канале я очень часто встречаю такой вопрос. Для меня-то он уже как дважды два, но, видимо, кто-то еще не понимает. Про материалы для пошива без гальтера. Трусики я не беру, потому что без гальтер сложнее, поэтому про него и говорим. Вот у меня сейчас два изделия по курсу «Большая грудь». Если кто-то еще не видел, посмотрите. Ну... Вот такой огромный размер. Тут, я не знаю, седьмой размер был. У нас модель такая пышногрудая. Мне очень понравилось вот это сочетание цветов. И еще я сделала размер поменьше. Он ну, у меня такой закрытый бюстгальтер. Широкий, плотный. Так вот, поступают вопросы о взаимозаменяемости материалов, из которых мы шьем бюстгальтер. И в частности... Про вот эту сеточку капроновую, которую, девочки, не знаю, кто еще не может ее найти. Мне кажется, что в интернет-магазинах, и, и да, вот в интернете, есть несколько уже таких проверенных магазинов бельевых, которые отправляют, ну, делают отправку по всему миру. Мне кажется, сейчас купить можно все что угодно. Ну, я даже не знаю, куда не ходят паровозы и не летают самолеты, да, чтобы привезти посылку. И вот, самый распространенный, это про капрон. Вот этот вот капрон, которым мы укрепляем стан и некоторые детали чашек, потому что, ну, для того, чтобы была поддержка. Вот здесь когда мы притачиваем чашку, к стану. Нам нужно, чтобы этот участок, перемычка, естественно, она не растягивалась, была неэластичная. И вообще вот вся вот эта вот кухня под грудью, да, боковая часть до бокового шва. Вот здесь просто уже собрано на эластичную тесьму. Я вот вам показываю. То есть эти участки должны быть нерастяжимы. Причем эта сетка не такая, что вот у нее долевая есть. И есть нить ну, поперечная. Да? Тут он тянется, так он не тянется. Здесь этот материал должен быть нерастяжим в обеих направлениях. И мы нашли с девочками такой выход. Если вы не можете найти вот такой белевой капрон, вы берете любую другую ткань, которая похожа по своим свойствам. Например, это вот мне пришло на ум органза органза, чтобы вы понимали, это то, что ну как банты, помните, у нас были в детстве, ее можно найти в магазинах штор, ну, я не знаю может быть меня сейчас кто-нибудь опять помидорами закидает кто шьет давно и тоже уже разбирается, вот именно в материаловедении но, когда нет вот этой сетки, когда девочки не могут заказать, я говорю, берите капрон вот этот вот э, органзу, только потоньше сразу смотрите, чтобы она не растягивалась ни в одну сторону, ни в другую да, и заменяйте единственное, и там есть такой момент она не должна быть вот такой блестящей, лучше брать матовую, мелко такую структурированную. И смотреть, прям прикладывать, может быть, к шее, вот э, к щеке, смотреть, чтобы не кололось. Потому что если будет колоться вот в этих наших местах, да, под грудью, ну, конечно, это будет доставлять дискомфорт. Вот единственный вариант, которым можно заменить вот эту вот, эту вот капроновую сетку. Кружева сейчас очень много, тоже можно купить разного. Какой совет? Опять же, вижу ваши работы и, ну, и, кстати, благодарности очень много. Девочки, не берите кружево, которое такое жиденькое. Оно сразу видно, что на нем зацепки, оно не держит. То есть, понимаете, вот здесь вот у меня кружево в один слой. Но оно само по себе такое упругое, хорошее Укреплено еще резиночкой И получается, что создает поддержку груди Вот, поэтому обязательно смотрите Чтобы материалы были качественные Ну и не экономим, конечно, на эластичной тесьме Совсем недавно мне от подписчицы пришло Тоже сообщение, мы там разбирали Кстати, вот в телеграме В телеграме в группе очень много у нас Этих обсуждений, я и сама там сижу Постоянно на вопросы отвечаю Девочка купила эластичную тесьму, сшила трусики И у нее, кажется, была обработка Нижнего среза бюзга знаете, такая бывает, тут вот она, она вообще неупругая, я ее называю китайская, вот она тоненькая, узкая, там край он еще иногда разлохмачивается, и она говорит, я ее натягиваю на срез, вот даже на, на, тру на трусиках, да, а он идет волной, капустным листом, то есть ну никак, весь исказ, исказился, вот этого натяжения нет, пузыри, волдыри. Я говорю работала с такой тесьмой, ее нужно натягивать прям очень сильно. То есть, вот вы смотрите, она жиденькая, натянули, пусть даже у вас изделие, когда вы сняли, оно какой-то раз сразу сжалось, но когда вы надеваете на себя, вы ее не чувствуете, вот это вот натяжение сильное, перетяжку. Вот. И получается, что тогда срез держится. То есть, опять же, нужно смотреть, лучше чуть-чуть переплатить, взять качественный материал, чем плюнуть, вот сделать как что-то такое, знаете, вот не получилось из-за того, что ну, резинка, она, она просто не лежит, она она, ну, плохая, да? ну Вот, вы разочаруетесь, и она уже мне пишет такая, блин, я вот потратила ткань, ну, жалко, кулирка, эти трусики были там в подарок, хотела сделать. Я говорю, ну что, берете еще кулирочку, слава богу, что на трусики нужно ее немного, вот, и покупаете качественную, хорошую резинку, эластичную, упругую, и шейте, и у вас все получится. Так она потом переделала, написала мне, сказала, да, точно, это была проблема вот в эластичной тесьме, я не пойми, какую купила. Также и с с, смотрите, вот с этим, с подгрудной как он называется, туннельная лента. Вот. Я тоже беру такую мягенькую. Она ее прям плотненькая, она хорошая такая, знаете, вот приятно трогать. Она бархатистая. А бывает такая дубяшная. Вот ее возьмешь, у нее с одной стороны как наждачка, думаешь. Ну, да ее даже ее руками трогать противно, а не то, что там прислонять к себе. То есть стараемся всегда вот щупать, да. Вот. Что еще? Вот этот безгальтер мне, кстати, нравится тем, что я его здесь сделала двуслойным, тоже старалась сделать чистую обработку. Вот, кстати, Капрон, капроновая сетка ну, тоже Такая мягенькая, не очень жесткая И стан дублировался Такой упругой Сеткой растяжимой Вся, смотрите, чашка у меня, видите, изнутри Такая чистая, хорошая То есть, ну, Хороший такой курс тоже получился Вот Боковые все вот эти части чашки Они укреплены поролончиком вот здесь с этой стороны я показывала, как его простегивать вот кстати для больших размеров для лучшей поддержки девочки возьмите себя на вооружение вот пока я делаю обзор этих бюстгальтеров вот это декоративная такая прострочка видите просто поролон в один слой но ну, он мягкий приятный к телу можно его продублировать тоже вот такой вот эластичной сеткой придать плотности а вот эта отстрочка нитками она дает определенную плотность то что то есть не дает тоже деформироваться очень сильно этому пролону и служит дополнительной поддержкой. То есть создаются такие, ну, ребра жесткости, да, вот, потому что строчка, она все равно, она дает вот эту вот плотность. Ну и плюс смотрите, какой хороший декоративный эффект. Так, здесь у меня, да, я прострачивала, а тут уже был меньший размер, меньшая площадь, и мне хватило микрофибры и пролона. А здесь уже микрофибра поролон бельевой и строчка. Ну, плюс еще хороший такой пунктирный зигзаг я использовала. Это, кстати, вот по курсу «Большая грудь». Если технологию показывала уже отличную от курса. Твое идеальное белье, да, различалось, чтобы наполнение курсов было все-таки, ну, разное, да, такое. Вот, смотрите, здесь у меня один боковой шов, каркас я ввела, а здесь у меня два каркаса, как бы рельеф и боковой шов. Хотя по логике вещей двойной, двойную поддержку вот такую, да, чтобы все держало вот эти ребра жесткости, хорошо было бы сделать на большую грудь. Но и вот одного было достаточно. Так, что еще про материалы, потому что прям вопросов очень много. Если понимаем, да, закономерность, если большой размер груди, чем он больше, тем шире мы используем вообще и резинку для обработки и бретели обязательно. Вот есть даже Смотрите, вот такие сантиметровые, два сантиметра по ширине, два с половиной. Если грудь большая, понятно, что вот прямо отсюда от чашечки мы эту бретелью вот сюда вот не сошьем, да, не пришьем. Это будет мало, ну, маленькая поддержка. Поэтому мы вот ну, уже придумываем, моделируем, делаем вот эту боковую поддержку. И смотрите, боковая часть, она прям переходит в уступ под бретель. И сама бретель, она уже притачивается, знаете, где? Я стараюсь не притачивать вот здесь вот на плече, чтобы не давило то, что плечевой шов, одежда, а чтобы уходило куда-то чуть-чуть подальше. Вот чуть дальше сюда и уже потом пришивается непосредственно бретель. То есть, ну, вот такие вот хитрости. Все это я, опять же, показываю в курсах. Так, что еще? Что вам еще рассказать, показать? Ну, вот, я думаю, крупным планом оператор возьмет. Вообще, конечно, хороший бюстгальтер. Жалко, я хотел сказать, жалко я белье не ношу так часто, да? Вот. Хотя надо надо начинать когда-то носить. Вот люблю очень шить на курс. Люблю сама, там, допустим, демонстрировать его, вот, на фотосессии участвовать. А вот носить его в повседневной жизни. У меня грудь не очень большая, и мне кажется, у меня что-то лишнее, что-то мне мешает. Вот, поэтому кстати, девчонки, напишите в комментариях, носите вообще часто нижнее белье, отдыхаете, даете ли отдыхать груди. Я сейчас, знаете, перешла, вот особенно в холодное время года на топы, вот такие топики обычные из микрофибры, такой вот, знаете, она называется кожа ангела, такая мягкая, бархатистая, вот не просто прям вот, вот так, такой бифлекс, да, а микрофибра, она такая тоненькая-тоненькая. Я шью себе топики такие двойные, либо одинарные, и тонкие лямочки такие регулируются, очень хорошо. Вроде поддержка есть и нет вот этих вот косточек, каркасов. Но, опять же, это могут позволить только те, у кого, ну, грудь там маленькая, либо средняя, да? Для большой груди требуется поддержка. И еще, кстати, давайте под этим видео, знаете, что мне, напишите в комментариях. Я после, по окончании курса по мужскому белью, хочу немножечко заняться безгальтерами, Показать, ну, опять же, сделаем курс, у меня уже наметки, про бескоркасное белье. Потому что там конструирование похоже, то есть там будет и чашка, и стан, все нужно, чтобы держало, нужно, чтобы закрывалась туда вот верхняя часть, но опять же, кому как, я как всегда даю два варианта, более открытый или закрытый, но не знаю, интересна ли вам тема вот бескаркасного белья, мне кажется, можно, да, попробовать, напишите мне, пожалуйста, разберем с вами технологию. Материал я уже закупила, теорию, так пока обдумываю в голове, вот, кстати, надо начинать конспекты писать, ну, вот, скажем так, сегодня такой получился урок, немножечко разговорный, показала вам, показала вот эту вот вам кухню изнанку. Ну и все, что можно заменить при пошиве, да, белья, какими-то другими материалами, то можно. Если нет, то лучше, конечно, заказывать вот эти вот бельевые наборы и искать качественные материалы для того, чтобы белье носить и шить с удовольствием, и носить его потом с удовольствием. Про Курс про мужское белье тоже вам намекнула. Ждите, скоро-скоро будет. Вот, поэтому жду вашу обратную связь в комментариях. И прямо в ближайших видео, я думаю, уже со следующего видео, мы с вами начнем какие-то мастер-классы уже пошивать. Шить да пошивать. Я привезу в студию машинки свои, и мы с вами что-нибудь пошьем. Все, девочки, я была рада с вами пообщаться. Надеюсь, вы тоже были рады меня видеть. С вами была Ольга Дещенко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.